Поэтому обязательно напишите свое мнение в комменты. Давайте узнаем этот байк получше. Вот скажите, вы бы хотели, чтобы ваше средство передвижения ехало не через педаль газа, а, например, само по себе? Было бы еще круче, если бы кто-то вас вез. Друзья по одному слишком слабые. Несколько человек одновременно не согласятся это делать. А вот динозавр... Динозавр всегда согласится помочь любимому другу. Именно так подумал автор следующего проекта и создал это чудо. Перед нами железный Дин, который потрясно выглядит, это во-первых. Ну и во-вторых, Дина с удовольствием перевозит по дороге своего хозяина. Причем делает это довольно просто. Как я понял, для управления этой штуковиной достаточно лишь изначально прожать пару кнопочек, а потом система сделает все сама. Кстати, отдельно хотелось бы выразить респект создателям за красные глаза. Они, как гром среди ясного неба, только в хорошем смысле. Мне проект очень понравился.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 Так вот, видимо, это так задело следующего парня, что он соорудил настоящее кресло-робот. Оно передвигается на каких-то механических ножках, прямо как монстр из очередного ужастика. В то же время является очень удобным, комфортным, приятным и мягким. Да, над скоростью передвижения еще нужно поработать, но сам факт, что оно двигается, уже заслуживает аплодисментов.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 И при этом тачки не тупо стоят как декорации, а передвигаются и прыгают на трамплинах. Так вот, к чему я это? На тот момент, да и до сих пор, я оставался того мнения, что, мол, это предел. Это просто совершенство. И ничего круче и больше уже не придумать. И как же я был неправ, вы бы знали. Оказывается, люди реально способны сделать что-то наподобие Бигфута, только еще круче. С дополнительной парой колес. И этот механический монстр супер топово передвигается, не чувствует вообще никаких ямок, никаких кочек. Короче, офигеть можно, как только людям удалось такое сконструировать. А это самодельный вертолет. И если другие транспортные средства, как те же машины, велики, самокаты и тому подобное, я могу понять и с удовольствием попробовал бы сам, то вот летающие это нет. Спасибо. Слишком сильно у меня засела в голове мысль, мол, что человек нечаянно мог допустить ошибку или совершить просчет. Падать с высоты птичьего полета мне бы не хотелось. Да и думаю, никому другому тоже. Благо на этом видео парниша не взлетел и не показал свой проект в деле. Хоть он и круто смотрелся на земле, громко работал, и, если честно, внушал доверие.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 Но если вам все таки нравится сама суть былого способа передвигаться, то возьмите пример с этого парня. Он построил лошадь или какого-то скелета, или вообще это что-то вроде динозавра, короче, построил чудо-юдо, которое на своих железных ножках без лишних вопросов перевозит пятую точку парня. Идея крутая, кататься на таком тоже проще простого, энергии много не тратят. Вообще проект «Пушка». Как вы относитесь к Бугати? Думаю, что положительно, и вряд ли много о них знаете. Но просто мало где встретишь машины такого класса, поскольку они стоят баснословных сумм. Однако как раз для этого у вас есть я. Я с радостью покажу вам хендмейт модель бугати Type 35. В реальной жизни это была серия наиболее известных гоночных автомобилей компании Bugatti, выпускавшихся с 1924 по 1931 года. За все время автомобиль выиграл более 1800 гонок, и лишь за первые два года существования установил 47 рекордов. То, что мы сейчас видим, точная копия оригинальной гонки. Однако она имеет один маленький нюанс. Машина работает не в таком быстром режиме, так сказать. Ну а если точнее, она является велокартом. Но все равно, кем и чем бы она ни была, мне модель Bugatti сильно зашла. Больно уж красивая гадина».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 Так-так, а это PodRide – веселый и практичный веломобиль, разработкой которого занимался шведский конструктор Микаэль Кельман. Транспортное средство рассчитано на любую погоду и оснащено электромотором, который пригодится водителю в случае, когда он устанет или будет спешить. PodRide вмещает в себя лишь одного человека, однако у него также есть небольшой багажник, куда можно поместить сумки и другие вещи. По сути, веломобиль состоит из алюминиевого каркаса и корпуса, покрытого водонепроницаемой тканью. Его вес составляет 70 килограмм, а габариты 180 на 75 и на 145 сантиметров. Двигатель был взят от стандартного электробайка. Он позволяет разгоняться до 25 километров в час и проехать около 60 километров. Еще здесь предусмотрена светодиодная система освещения, вентилятор от запотевания стекол и управляемый вручную стеклоочиститель. Вау! Просто вау! Такие и никакие более были мои эмоции от увиденного! Перед вами один из самых крутых ход родов которые я только видел в своей жизни. Машинка смотрится, как будто она прямиком из киберпанка. Чего стоит одно ее эффектное поднятие подвески? Нету слов. А внешний вид? Ммм, она же еще и как лимузин, вы прикиньте? Спереди установлен огроменный золотой двигатель, который держится на таких же огроменных, прямо под стать ему колесах. Посредине стоит что-то типа кареты, куда можно садиться водителю и его гостям. Ну а сзади, чтобы всем было комфортно ехать, и они ни о чем не переживали, пиндюрили небольшую гусеницу. В общем, это реально жесть. Хотелось бы мне посмотреть на эту машину вне помещения. В диких, так сказать, условиях. А вы тоже любите кататься на поездах? Лично я просто обожаю. Кайфую от этих постукиваний, от укачиваний, которые убаюкивают меня как младенца. В общем и целом не поездка на поезде, а сплошное удовольствие. Судя по всему, автор данного проекта солидарен со мной. И это побудило его сделать личный ручной мини-поезд. Он прям как оригинальный собрат, заправляется углем, топится, гудит. И когда он заведен, едет по построенной мужчиной же железной дороге. Со стороны это смотрится очень необычно, и это будет мягко сказано. Но по сути идея реально крутая. Прикиньте, сделать огромную дорогу, провести ее от одного пункта к другому и возить людей. Вот было бы офигительно!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 Малыши, которые заставят вздрогнуть даже самого большого и злого человека в мире. Наверное, это одни из тех животных, которые снятся большинству впечатлительных людей. И мне кажется, что если смотреть на будущее через лет так 50 или 100, то там будут уже не наши обыкновенные пауки, а вот такие роботизированные. По крайней мере, концепт уже есть, причем довольно успешный концепт. Единственное, на что я надеюсь, так это на то, что они будут управляться и не давать сбоев. А то если подобный паучок на тебя нападет, отбиваться уже мало чем будет актуально. Тапком вряд ли прихлопнешь. Lamborghini Sian FKP37. Первый суперспорткар, оснащенный двигателем V12 с гибридной технологией на основе суперконденсаторов.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 Потому что я сразу представил мягкий хрустящий снежок, безветренную погоду, как на видео. Представил, что я еду в этом вот вездеходе и ни о чем плохом не думаю. Ну кайф же. М? По этому проекту я ставлю 5 с плюсом, как минимум за то, что поднял мне настроение, но ну, а как максимум за то, что вроде как реально выглядит годно, по крайней мере по ролику. Хотели бы на таком прокатиться по каким-нибудь горам?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 А это, пожалуй, самый обычный велосипед из нашего выпуска, но это отнюдь не делает его самым нежеланным. Он походит на какой-то крутой раритетный вариант, от которого не отказался бы ни один ценитель искусства. Велик круто выглядит, является достаточно большим, что делает его и очень удобным, а также имеет возможность неслабо разогнаться. В общем и целом универсальная, пожалуй, даже городская модель, которой я точно поставлю большой и жирный лайк.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 Какое чудо! Эта машинка предназначена для самых юных водителей. Она очень яркая и модная. Кузов выполнен в красно-желтых цветах и имеет тематический дизайн в стиле Кока-Колы. Кстати, это не совсем обычный автомобиль, каких много. Это уже раритет. Думаю, ребенку в нем обязательно понравится. Уже представляю, как он будет разъезжать по городу, притягивая внимание окружающих.